Кроме индивидуальных умений и навыков, в мобильной колдушке важны еще и правильные настройки, как управления, так и сетапов. И сегодня, брат брат мы поговорим о самом эффективном пуле серии очков, но перед этим... Здорово, мужские мужчины! Мы попробуем разобраться, какая комбинация скорстриков самая профитная. Но нам важно помнить, что все мы индивидуальные, а значит и предпочтения у всех соответственно свои. И ничего страшного не произойдет, если ты не полностью или вообще не согласишься с моим мнением. Но я постараюсь все объяснить и доказать. Итак... В колдушке серии очков делятся на ручные и автоматические, а также существуют серии очков для керри и саппортов. Давайте сначала определимся, что и для кого. Значит, начнем с саппортов. К ним можно отнести БПЛА, контр-БПЛА, посылочку, Fire, противовоздушную турель и, конечно же, орбитальная БПЛА. Керри относятся, шоковая машинка, дрон-убийца, голиаф и СВВП. Я не назвал зенитную турель, автоматическую турель, ракету-хищник, кассетный удар и вертолет-невидимку, потому что это смежные скот-стрики, которые могут быть как у саппортов, так и у керри. Важно понимать, брата-братья, что если вы играете за керри, то ничего страшного не произойдет, если вы ее занете какой-нибудь Dragonfire. Конечно, зачастую четкое разделение на керри и саппортов есть у сформировавшихся коллективов, или же у простых фолпати. падди 90%. Игроков в простом рангете играют за керри, и в принципе это нормально, потому что все хотят забирать MVP и побеждать. Но так бывает, что игра складывается не в твою пользу, и чтобы помочь команде, нужно немного посаппортить. Ладно, что-то меня понесло, это вообще отдельная тема для киноматериала. А мы давайте сейчас быстренько пробежимся по каждой серии очков и выделим слабые и сильные стороны. И я попрошу вас, брата-братья, держать в голове разделение скорстриков на автоматические и ручные. Давайте начнем с самых затратных серий очков. 1600 поинтов VTOL. Однозначно скорстрик не для всех. Он очень эффективный, но чтобы его получить, придется немножко попотеть. А также частенько бывают геймы, когда просто на него не хватает. Да и к тому же сейчас уже все научились сразу его контрить, а также спасибо стингеру, которому добавили возможность шмалять без захвата цели. Поэтому этот скорстрик хорош и в то же время плох, так как его нормальные соперники сразу законтрят. 1400 поинтов, улучшенный БПЛА или же орбитальный БПЛА, вроде бы очень полезный скорстрик, но за такую стоимость у вас просто будет юзлис слот, лучше простой БПЛА взять, поэтому даже останавливаться на этом не будем. Тысяча поинтов. Вертолет-невидимка. Неплохой скорстрик в режиме захвата точек или опорном пункте. Накопить можно и причем не так уж и сложно. Единственное, это то, что его контрят противники с перком холодной крови, а также сейчас все научились стрелять по воздушным целям, поэтому я бы лично его не использовал. 950 поинтов. Кассетный удар. Вот это интересный скорстрик для тех же режимов опорный пункт и превосходство, которые законтрить можно только быстрым уходом из зоны поражения. Им хорошо можно отрезать зоны и делать заградительную стену для захвата точек. К нему можно присмотреться и засунуть в сетап для этих режимов. Лично я его не использую. Чуть позже поделюсь самым лучшим и оптимальным пулом скорстрика, по моему мнению. Осталось немного. 900 поинтов. Голиаф. Раньше, конечно, он был сильнее. Сейчас его нерфанули, и сделать из него конструктор можно вообще на язычах. Я не рекомендовал бы его использовать, потому что против грамотных соперников он бесполезен. Зря только потратите время. Если ты устал тратить время зря, то я знаю, что тебе поможет. Точнее кто? Отец Джан, который делает уникальные видеоматериалы. У него мега-много разных фильмов. Поэтому ты точно найдешь что-нибудь себе по душе. Фановые нарезки, топы игр для сотиков, топы игр для слабых ПК. А также обязательно глянь материал, в котором Джан сравнил Free Fire. Папк и нашу колдушку. И какая игра оказалась самой крутой, ты хочешь спросить? И это... Хотя стой, не буду спойлерить, лучше сам узнать. Go, ссылочка в описании. 850 поинтов. Противовоздушная турель. Отличный саппорт скорстрик, которым, к сожалению, мало кто пользуется, потому что все хотят убивать. Но скорстрик в саппорт комплект определенно нужно сосунуть. 800 поинтов, автоматическая турель, ну тут уже все понятно мужики, контрится и разрушается на раз-два, в мобильной колде этот скорстрик не так страшен как в колдваре, там он очень жесткий. У нас же он немного детский, его бы я не выбрал ни в один сетап. 750 поинтов, Dragon Fire. тоже редкий по своему пику скорстрик и понятно почему, некоторые до сих пор не шарят как с ним играть, но по своей сути это саппорт стрик и я бы тоже его не взял. Ракета хищник. Стрик неплох для дефа позиции, но активной защите он ничего не сможет предъявить. Да и к тому же тещенечка можно по штангам стрелять с него. Кстати, черкани в комментариях, как ты лупил по крыше с данного спыла. 600 поинтов. Контур БПЛА. Хорошая серия очков, но ее также на язычах контр. Когда против меня юзают этот скорстрик, я сразу его нейтрализую, потому что вижен на карте для меня очень важен, поэтому против адекватных соперников он малоэффективен. 550 поинтов. Посылочка. На самом деле хорошая серия очков из которой может дропнуться тот же Витол. И другие полезные скорстрики по скидочке. Его определенно можно взять в саппорт сетап. В саппорт сетап берем его из-за того, что мы тратим время на ожидание посылки и не участвуем какое-то время в бою. Я умеренно пропущу следующие скорстрики и о них скажу в конце. Но перед этим за 300 поинтов можно взять самую дешевую серию очков «Зенитную турель». Как по мне, это полнейший аутсайдер из всех серий, потому что контрить ее может абсолютно каждый, и эффективность данного образца оставляет желать лучшего. Ну а мы, дорогие брата-братья, наконец переходим к самому интересному. Как вы уже догадались, БПЛА, машинка и дрон. Мой выбор полный на эти score из-за своей дешевизны, из-за того, что их можно быстро нафармить, и у них хорошая эффективность. Бесспорно, БПЛА в легкую можно сбить. Машинку и дрон можно законтролить, но нужно будет вовремя на это среагировать, и к счастью, не все успевают проделать такой мув. К тому же, самое главное, брата-братья, за что я считаю эту связку самой эффективной в игре, из-за того, что все три скорстрика можно кастануть очень быстро, прямо во время перестрелки. Эта машинка не раз меня сейвила от натисков покачела, и конечно же, Отдельный плюс за то, что они автоматические. Благодаря этому мы потратим где-то 3 секунды на раскастовку full пула, который будет жить сам по себе. И мы на него, почти не отвлекаясь, продолжим вести бой. Как по мне, это очень важно, и надеюсь, что я тебе доказал. Но в любом случае, напиши в комментариях свой пул скор стриков с которым ты покоряешь рейтинг и расстраиваешь покачелов И пока ты пишешь, лови рандомные комментарии. А за ними топовые. Благодарочка и рукопожатие летит Ригу за оформленную спонсорку на мой кинотеатр. Спасибо большое, мужик. Классическая рубрика «Ответы для братишек». Доктор Мув спрашивает, что делать с людьми, которые говорят, что все бесплатные скины – дерьмо, и только платные – хорошие. Ну, вообще, отец, они в чем-то правы, а в чем-то нет. Откровенно говоря, фри скины зачастую халтурные. И так делается для создания контраста с донатными пушками. Но вообще о вкусах не спорят. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Главное, что заходит тебе. У тебя свой вкус и своя голова на плечах. А сейчас, брата-братья, настраиваем свои приемники, лупим мужские кулаки под киноматериал и отгадываем трека-трек, который прозвучит прямо сейчас. фильмах, приоткрою, что нас дальше ждет с тобою. Обучалки, спецэффекты и балдежные моменты. Не дождетесь, не заплачу, пукачелам, дам я сдачи. Я в этом фильме главный актер, я сценарист в нем, я режиссер, враг мой, бойся меня. Мой, не отрекайся от меня, мой брат-брат, коми наставляй, лайк шибани, подпись оформляй, враг, мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, мой брат-обрат, коми наставляй, лайк шибани, подпись оформляй. Отрекайся от меня, мой брата-брат, брат. коми наставляй, лайк шибани. Подпись оформляй, враг, мой бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня, мой брата-брат, брат. коми наставляй, лайк шибани. Подпись оформляй, враг, мой бойся меня. Мой, не отрекайся от меня, мой брата-брат, Комен, а брат, оставляй, лайк, шивани, подпись оформляй.